Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч И сегодня у нас распаковка очередной посылки с Computer Universe Вот такая вот посылочка, Видимо, что она шла через э, Казань То есть железной дорогой, насколько я понимаю Порядка пяти дней с Москвы до Хабаровска Вот, в общем она шла примерно 16 дней Давайте сейчас посмотрим, что здесь внутри Я ее, конечно же, на почте вскрыл Потому что на удивление... Посылки, подправляемые железной дорогой, почему-то не пломбируют в мешки, не всегда пломбируют, видимо. Вот, поэтому на почте я ее предварительно скрыл, убедился, что все внутри. Ну, давайте сейчас на все это посмотрим более детально. Тут у нас бумажки, никому не нужные, куча упаковочной бумаги. Ну, я думаю, что вы к этому привыкли. И я думаю, что вы уже видите, каково содержимое данной посылки. Первое, что здесь есть, это вот такая вот видеокарточка. Это 1660 Ti или 1660 Ti. Я даже уже не знаю, как их теперь называть-то. Вот, решил потестить, хотя у меня еще лежит 2060, которую я все никак не могу приступить к тесту и сделать нормальные ее тесты. Вот, поэтому, скорее всего, все это будет в одном видео, где мы их, в принципе, сравним. Вот, к счастью, я уже отснял старушку 1070, 1070 Ti вот, соответственно, сможем сравнить с 2060 и 1660 Ti давайте посмотрим, что здесь еще есть здесь есть вот такой вот SSD накопитель это 970 EVO EVO Plus, не знаю, что там у них плюс стало нового может быть количество слоев и единственное что вот, потому что в целом тот же самый накопитель, это у нас, соответственно, TLC-память. Ну, вы знаете, я уже говорил свое мнение по поводу TLC и MLC. Вот, на 500 гигабайт планирую его использовать под вторую систему. То есть мне нужна вторая система, которая будет где-то летом. Вот, соответственно, потихоньку закупаюсь. Далее у нас здесь вот такое вот стеклышко на мой Samsung S9. Спасибо, что подсказали мне, как бороться с плохой чувствительностью экрана, и все стало на круги своя. Стекло просто отлично теперь. Э, юзается, но вот, к сожалению, оно все потрескалось, поэтому надо замену. Хватает его буквально на несколько месяцев. вот и давайте посмотрим, что здесь еще есть. Вот такая вот бандурина. Я думаю, что вы уже узнали, что это. Это Noctua. NHD15. Один из лучших, ну, наверное, топ-3 воздушных кулеров, которые когда-либо существовали для компьютера. Ну, наверное, наравне там, я не знаю, Silver Arrow от Thermalrite, а наравне с D14 от той же Noctua, а наравне там с Bequieterскими Dark Pro, там 4 и так далее, что-то типа того. Вот, наравне с Фанкинсом знаменитым, вот, то есть все данные кулеры были из числа топов, и HD15 на текущий момент это один из лучших представителей своего жанра. Сравним его, кстати, с Арктиком, Новым Арктиком, не 33-м, а 34-м, который пришел на смену 33-му. Тоже прислали его, и вот будет тест этих двух кулеров. Сравним, как они себя ведут, насколько они шумные и так далее. Давайте сейчас все это приберем и как-то поближе познакомимся со всем содержимым. Ну что ж, друзья, давайте знакомиться со всем этим делом более детально. Начнем, наверное, с SSD накопителя. Уже вскрыл я коробку, потому что не самое это простое дело. Вот такой, вот накопитель 970 Evo плюс. Я думаю, что вы их уже видели, я уже с ними тоже работал. Ну, конечно, не с плюсом, не знаю вот точно, что в них поменялось, что производитель нового привнес. Вот. Но с 970 обычным его я, в принципе, уже работал. А вот, неплохой накопитель, на самом деле. Ну, собственно, как и все у Samsung. Давайте теперь смотреть на видеокарточку. Видеокарточка у нас от гигабайта. Бралась, потому что стоила, в принципе, недорого. И мне на самом деле было интересно взглянуть на систему охлаждения, которая у новых карт. Потому что ну, пока еще не видел новую гигу ни в одном исполнении. Ну, собственно, и все. Давайте смотреть. Удалось уложить наконец-таки все коробки более-менее компактно. Вечный бич любого обзорщика. Большое количество коробок. Вот так вот выглядит сама видеокарта. Ну, на самом деле, честно говоря, выглядела на фотках, она намного-намного лучше, и, собственно, радиаторы ее выглядели намного-намного лучше. Вот так вот визуально скажу, что что-то как-то слишком уж она легкая, слишком уж какой-то маленький радиатор. Хоть и три вентилятора, но они тоже не самого, скажем так, большого размера. Вот, есть у нас кожух, это радует. вот, Но уже на то, как она себя поведет в играх, какие будут температуры и так далее и тому подобное, мы взглянем чуточку позже, я думаю. А вот, для начала есть несколько вещей, которые нужно протестировать до нее. А, давайте еще посмотрим, что здесь есть. Я думаю, можно взглянуть на сам кулер, точнее, на его радиатор. Потому что, скорее всего, он в разобранном виде, но точно не знаю. А, на самом деле, друзья, причина, почему я решил купить данный кулер, крайне простая. Мне что-то водянки достаточно сильно надоели. Слишком много с ними геморроя, хотя с установкой их порой проще, намного проще. А вот. Но, к сожалению, текут, ломаются и так далее, и тому подобное. А, Причем даже хорошие модели, а вот, типа Биквайта. Умудряется ломаться, ну, вот такая вот, правда, жизнь. Поэтому решил хотя бы одну систему, но я буду делать на воздушном охлаждении, и мне кажется, что Noctua в данном случае это один из лучших выборов, которые только можно было сделать. Вот такой вот должен быть здесь радиатор. Ну, давайте смотреть. Да, упаковка, конечно, у Noctua прям закачаешься. На самом деле предыдущая упаковка была не столь, скажем так удобной но это тоже вызывает много вопросов, но все-таки очень интересная упаковка, интересная картонная коробка а вот и вот такой вот радиатор ну, мне кажется, что это лучшее, что можно было придумать по показателям он тоже один из лучших. Здесь во многом, наверное, играет значение именно качество сборки. Потому что, как вы понимаете, такие башни, до да, даже большего размера, они, в принципе, в природе существуют. Но вот по показателям, но кто впереди планеты всей, ну или, во всяком случае, впереди многих производителей. Вот, вот такие вот дела. Собственно, как я и сказал, посылка ехала порядка... Скольки? 16, наверное, дней до меня. Вот, возможно, даже чуть больше. По-моему, порядка 18. Но в целом, с учетом того, что отправлена она была железной дорогой, я не знаю почему, то есть что повлияло на почту России, вот, но это, в принципе, очень даже быстро. То есть порой доходят еще дольше. Соответственно, заказывать все, как вы видите, можно. Все доходит, все целое. Ничего не поломано, даже... Железной дорогой, хотя обычно авиапочтой они шлют, то есть все в порядке, все отлично. Даже вот стеклышко не повредили, хотя его на самом деле очень легко сломать, потому что оно очень жесткая, а упаковка у него не самая, скажем так, лучшая. Вот как-то так, друзья, ссылка на сайт Computer Universe будет, как обычно, в описании, там же найдете код на 5 евро скидки. Пойду доделывать тесты кое-чего другого, а потом уже, наверное, все-таки займемся тестами либо вот этих видеокарточек 1660 Ti и 2060, либо э, кулеров, то есть NHD15 и, собственно, Arctica и Sports Edition 34. по так он называется, но точно не помню. Вот. Напишите, кстати, в комментариях, какое из видео вы бы хотели увидеть в первую очередь. Я, конечно же, все комментарии читаю, поэтому увижу и, собственно, возможно, это повлияет на мое решение. Собственно вот как-то так, с вами как всегда был Белыч, если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик там внизу и соответственно делитесь им с друзьями, быть может для них это будет тоже интересно и познавательно. Всем еще раз спасибо и удачи вам друзья!